Что ждет тебя жизнь, полная радости. Сегодня Джойс продолжит учить о том, как определять Божью волю во всех областях своей жизни. Всякий раз, когда мы убегаем и прячемся, это не от Бога. Телезрители и люди в зале думают, вот почему я расстраиваюсь. Вот почему я постоянно борюсь с чем-то и ничего не помогает. Смотрите сегодня вместе с нами программу «Жизнь, полная радости». Дарует много радости Остановись на миг Миром сердце насладить Пора все изменить Вгляни на мир иначе Знать, что ждет тебя жизнь Полная радости Закон лишь подстрекает людей противостоять. Когда мы пытаемся заставить людей жить по закону, это лишь еще больше подстегивает их делать то, что запрещают. Если Бог не созеждит дома, напрасно строят трудящиеся. Исай 445, поговорим немного об Акове. А я сказал... Напрасно я трудился ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа и награда моя у Бога моего. Мне нравится, что Яков, хоть и осознавал, что действовал по-своему, напрасно тратил время и не получил хороших результатов. Все равно понял, что только Бог может помочь ему. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева, в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. Он начинает четвертую с их словами, я напрасно трудился. Но затем он говорит, но Бог мой стал моей силой. Думаю, мы учимся доверять Богу. Я не думаю, что люди доверяют Богу лишь потому, что им говорят так поступать. Я могу здесь до посинения проповедовать о том, что нужно доверять Богу, но вы не будете доверять Ему лишь только потому, что я так говорю. Вам самим придется пройти через что-то, ведь обычно нам приходится самим выявлять, что не действует, прежде чем мы поймем, что действует. Обычно нам приходится сначала... Разочаровываться в чем-то. Мы устаем, переоцениваем, пытаемся сделать опять. Кому это знакомо? Вы как будто бы висите на волоске и думаете еще немного и я сдамся. Попробую еще раз. Но если и это не подействует. Если это не подействует, что вы будете делать? Будете опять хотеть кругами. И снова вернетесь к тому же. Но честно скажу, я не думаю, что можно научить людей доверять Богу. Люди должны сами научиться это делать. Некоторые по природе способны больше полагаться на кого-то, чем другие. Мой муж очень спокойный человек, думаю, даже не знает, что такое беспокойство. Может, ему, конечно, приходилось бороться с беспокойством, но по складу своего характера он спокойный, несуетливый человек, поэтому ему просто легко ни о чем не переживать, когда я нервничаю. Что мне делать, что мне делать, что мне делать? Позвольте помочь вам с этим. Иногда у меня появляется ложное чувство ответственности, и я пытаюсь разрешить вопросы о которых мне и знать ничего не надо, тем более их решать. А я еще любопытно. Я хочу знать обо всем. Иногда я расстраиваюсь, узнав о чем-то, а потом думаю, лучше бы я этого не знала. Вы меня слушаете? В последнее время я часто слышу в своем сердце слова «То, чего ты не знаешь, не может причинить тебе боль». Думаю, нам не всегда нужно знать обо всем, но если Господь хочет показать вам что-то, Он покажет. Но я очень прилежно и могу постараться разузнать обо всем. Слава Богу. Иисус, помоги нам. Иаков все делал по-своему. У нас нет времени вспомнить всю историю жизни Якова. но Яков решил все взять в свои руки, украл первородство Сава, прибегнул к хитрости и обману, чтобы заполучить состояние, но затем ему пришлось убегать, и часто это результат наших дел, нам приходится убегать и прятаться, поскольку мы не позволяем Богу действовать, Итак, Иаков убежал, когда Исав всерьез рассердился на него, и он испугался расправы брата и убежал, убежал в пустыню, встретил там своего дядюшку Лавана. Затем он увидел Рахиль, захотел жениться на ней, согласился семь лет работать на Лавана, чтобы жениться на ней. Иаков был обманщиком, лошадцом и плутом. Позже я покажу вам в расширенном приводе Библии, что его имя это я означало. Плут. Интриган. Мошенник. Тот, кто думает, что знает, чего хочет Бог. Иногда мы думаем, что знаем Божью волю в своей жизни, но это не дает нам права самим пытаться ее осуществить. Нам все равно нужно ожидать, что Бог будет осуществлять. Иаков... Предчувствовал свою судьбу, он предчувствовал великое будущее, и тем не менее решился все взять в свои руки. Он не ждал, когда Бог начнет осуществлять свой план, и принялся воплощать в жизнь, свои планы. И хотя Аван сказал ему, если прослужишь мне семь лет, я отдам тебе дочь. Через семь лет, когда пришло время жениться, женщины тогда насилие на голове покрывало, и нельзя было видеть лицо невесты. Лава дал ему в жены старшую дочь, далеко не такую привлекательную, как Рахиль, они напоили его в ту ночь, прежде чем он скрепил брачный союз, но, проснувшись на следующее утро, он понял, что женился не на той девушке. Он был, конечно, расстроен. Но получил по заслугам. Почему? Потому что сам обманывал людей раньше. Другими словами, наши планы и замыслы будут действовать какое-то время, а потом все разлетится в пух и прах. И часто мы говорим, не могу поверить, что ты так со мной поступил. Но иногда, не все, конечно, иногда мы и сами так поступаем с другими и не замечаем этого. Иногда Бог хочет нас по-доброму относиться к людям, когда нас обижают. Спасибо. Думаю, я научилась хорошо обращаться с людьми тогда, когда я сама поняла, что значит быть обиженной. И поверьте, я не хочу, чтобы кому-то было так же больно, как мне. Итак, Иаков, похоже, не учился на своих ошибках, и ему пришлось расплачиваться. Ему пришлось еще семь лет работать. Зарахиль. И теперь он убегает. Он боится Исаву, он всегда боялся попасть в руки Исаву. Но всякий раз, когда мы бежим, и прячемся от чего-то. Это не от Бога. Вы слышите? Всякий раз, когда мы бежим и прячемся от чего-то, это не от Бога. Я, по-моему, говорила об этом вчера, но Бог побуждает опять мне сказать это сегодня. И если нам приходится в тайне делать что-то, это не Боже, будет. Бытие 32.17. 17 стих. Мы видим здесь Иакова, он все еще собирается осуществить планы. Некоторые долго учатся. Помните, он убегал и прятался, а теперь ему надоело убегать и прятаться, и он попытался примириться с Исавом, чтобы больше не убегать, а встретиться с ним. Он послал своих людей навстречу Исаву и знал, что Исав приближается к нему, и теперь решил уже не убегать от него, а встретиться с ним. Послав перед собой людей с дарами, Они должны были встретиться с Исавом по пути и вручить ему дары со словами «Это от Иакова!». Итак, что он сделал? Откупался, отдаривался, пытался осуществить свои планы. два 32.17. «И приказал первому, сказав, когда брат мой Исав встретится тебе». И спросит тебя, говоря, чей ты, и куда идешь? И чье это стадо перед тобой? То скажи раба твоего Аякова, и теперь он вдруг стал его рабом. Это подарок, посланный господину моему Исаву, Ну и листец. Вот и сам он за нами, тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря. Так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите, вот и раб твой Иаков за нами, ибо он сказал сам себе, у умилостивлю его дарами, которые идут передо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня. И пошли дары перед ним, а он в ту ночь ночевал встань. Но в его сердце не было мира. И встал в ту ночь, 22 стих и взял двух жен своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать сыновей своих, и перешел через в вброд. И взял их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. Итак, Иакову надоело жить по-своему. Он устал расстраиваться, устал убегать, прятаться, бороться, манипулировать. Он наконец успокоился. Остался один. Услышал Бога, с которым боролся всю ночь, не соглашаясь на поражение. И далее мы видим, что он все-таки получил Божье благословение для своей жизни. Можно пытаться самим благословлять себя или уединиться, услышать Бога и получить благословение для себя. Бытие 32.24 Остался Яков один боролся, некто с ним до появления зари. И увидел, что не одолевает его Иакова, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра Иакова, когда он боролся с ним, и сказал «Отпусти меня, ибо взошла заря», Иаков сказал «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Я учу разным истинам из этого отрывка Писания. Но особенно мне нравится здесь то, что хоть Иаков и поступал всю жизнь недостойно. Он, наконец, раскаялся в своих проступках и сказал, «Я все равно получу благословение». Многие не сделали бы так, осознав свои грехи и проступки. Они считают, что не заслуживают Божьего благословения, но не Иаков. Он сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь». «Да, я был таким-то и таким-то, поступал недостойно, но я все равно получу от тебя благословение». И сказал, «Мы знаем, это был ангел Божий», и сказал 27 стих. Как твое имя? Он сказал, осознав в изумлении, прошептал Иаков, что означает хитрец, интриган, обманщик, мошенник. Осознав в изумлении, он наконец увидел себя таким, каким он был, как он есть, и сказал, отныне имя тебе не Иаков, хитрец, а Израиль, борющийся с Богом, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь, и успокоился, уединился, получил благословение от Бога. Поговорим теперь о плодах. Откройте Якова, третью главу. Теперь вы поняли, почему огорчаетесь? Думаю, наши телезрители и люди в этом зале думают теперь, так вот почему я расстраиваюсь. Вот почему я постоянно борюсь чем-то и почему ничего не действует. А мне ведь нужно просто отойти немного в сторону и принять Божий план для себя. Как различать проявление духа и плоти? По плодам, скажите, плоды. И Аква 3.13 сказано, мудр ли и разумен ли кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудростью и кротостью, верным признаком истинной мудрости. Он говорит здесь, что прежде всего нам нужно руководствоваться истинной мудростью, а не просто мирской мудростью, потому что Божья мудрость отличается от мирской, Божье пути отличается от мирских. У людей всегда будет свой способ. Он сказал, прежде всего, самый первый признак истинной мудрости – смирение. Это означает, что человек истинно мудр лишь тогда, когда полагается на Бога. Каким бы умным ни казался человек – он истинно мудр лишь тогда, когда полагается на Бога. Я прочитаю вам шутку о самом умном человеке на земле. На борту самолета было четыре пассажира. Пилот зашел к пассажирам и сказал, «У меня плохие новости, самолет разобьется, вас четверо, а у нас только три парашюта». «Поэтому сами решите между собой, кому достанутся парашюты, а кто погибнет». Один из них был бойскаутом, другой самым умным человеком на земле, третий пожилым человеком и последний проповедником. Проповедник сказал, Вы берите парашют, потому что я знаю, куда попаду после смерти, и я к этому готов. Самый умный человек сказал: Я должен взять парашют, ведь я самый умный на земле, и мир не обойдется без меня. Пожилой сказал проповеднику и бойскауту. Вы возьмите два оставшихся парашюта, я прожил долгую жизнь. А вам еще жить и жить, поэтому вы возьмите парашюты. Бойскаут сказал, знаете, я не вижу проблемы, ведь самый умный человек на земле только что спрыгнул с самолета с моим рюкзаком. можем считать себя умными, всезнающими, но пока мы не полагаемся на Бога, мы не показываем даже самый первый признак настоящей мудрости, в притчах говорится о глупце. Я довольно глубоко изучала этот вопрос и поняла, кто такой глупец. В расширенном переводе Библии сказано, что глупец – это самонадеянный человек, полагающийся во всем на себя. И далее в Аква 3.14 сказано, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, вражду, раздор, эгоизм и сварливость, то не хвалитесь, не лгите. На истину, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, весовская ибо где зависть и сварливость. Другими словами, где огорчение, борьба, споры, ссоры, полемика, попытки заполучить чужое, это не от Бога, Он говорит, если это в вас, то будете в неустройстве, смятении, разногласии, и все худое будет на вас, но мудрость сходящая свыше, во-первых, чиста. Потом «Мирна!» Послание Колоссянам 3.15 «Да владычествует в сердцах наших мир, как правитель, помогая нам решать, что делать, а чего не делать». Наверное, последнее, что нужно спрашивать у себя, прежде чем принимать окончательное решение, «Чувствую ли я мир в сердце?» Чувствую ли я мир? Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушна, открыта к рассудительности. Это означает, что упрямо непреклонный человек не проявляет мудрости. Кто не прислушается к другим, тот не проявляет мудрости, полна милосердия и добрых плодов. Иакова 4.1. Откуда у вас вражда, разногласия, ссоры и распри, конфликты и борьба? А проще скажем, почему столько верующих расстроены чем-то? Ведь Иисус сказал, я пришел дать вам мир. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я же пришел дать вам жизнь и жизнь с испытком. Я преподаю серию учений «Жизнь в духе», и мы решили назвать ее. Не останавливайся, когда дьявол преследует. Ведь в вашей жизни, несомненно, будет время, когда дьявол будет подбрасывать эмоции, и у вас будут периоды и даже дни и недели, когда вы будете жить чувствами. Я даже осмелюсь сказать, что некоторые из вас именно так и живут. Я тоже могла бы поднять руку. То, что я стою здесь и проповедую, не значит, что в моей жизни нет проблем. В этом вся суть. Нам нужно учиться быть непоколебимыми, чтобы в любых обстоятельствах поступать правильно. Скажите аминь. Как поступать в трудностях? Делать все то же, как если бы ничего не случилось. Мы всегда спрашиваем Бога, что ты хочешь, что бы я сделал, что ты хочешь? И Господь сказал мне несколько лет назад, когда дьявол атакует тебя, делай все то, как если бы он не атаковал тебя. Это трудно, но так мы растем. Что бы ни происходило в моей жизни, в любое время у меня есть призвание. И вам тоже нужно исполнять свое призвание. Посещать ли вечерние служения в церкви, петь в хоре, помогать другу, изучать Библию в группе. Что делать, когда дьявол атакует вас? Не останавливайтесь и продолжайте делать то, что делаете. Нет ничего сильнее, чем поступать правильно, когда этого не хочется. Нет, вы не услышали меня. Я сказала «нет ничего сильнее, чем поступать правильно, когда не хочется». Вы почитаете Бога тем, что поступаете правильно, хотя вам этого и не хочется. Знаете, как это называется? Жить по вере. Не стоит называть себя людьми веры, если потом, как только нам становится не по себе, мы поступаем неправильно. Я должна хорошо общаться с людьми. чтобы я не чувствовала, я должна хорошо обращаться с ними. поймете это прежде, чем служение закончится. Чувства, чувства, чувства. Чувства извинчивы. Можно тысячу раз изменить свои чувства по одному и дому же вопросу за месяц. Но нужно делать, что нужно. Невзирая на чувства, ведь у нас есть воля. И лишь потому, что мне не хочется делать чего-то, не означает, что мне не нужно. Но, с другой стороны, мы не должны делать все, что нам хочется. Ведь иногда мне не хочется делать, что нужно. А иногда хочется делать то, что не нужно. Не уверена, что я это снова повторю, это непросто. Иногда нам хочется делать то, что не нужно. Поэтому следует дисциплинировать себя. В этом вопросе. Но иногда нужно делать то, что не хочется. И тогда тоже нужно дисциплинировать себя. Позвольте спросить вас. Вам хотелось сделать что-то, что вы знали нельзя делать? Могло быть больше рук. Ну ладно. Мы позже помолимся за всех лжецов. Вам, например... Хотелось бы все бросить и сдаться. Мы не должны так поступать. Аминь. Или сердитесь ли вы на кого-то, кому Господь побуждает вас относиться хорошо? Хм. Вы меня слышите? Если так бывает с вами, вы не одиноки. Поговорим о роли чувств в жизни. Во-первых, нам никуда не деться от чувств. Интересно то, что никогда не знаешь, что именно почувствовать, что-то или иной момент, или чего наоборот не почувствуешь что-то или иной момент. Вы можете лечь спать с желанием сделать что-то, а утром почувствовать, что совсем не хотите. Верно. Сразу видно, когда человек живет чувствами, он несчастен. Нам нужно дисциплинировать себя, сдерживать себя, тренировать силу воли, подчините свою волю Господа и слушайте Его, хотите вы этого или нет. Это называется поступать по духу. Галатам 5.16 сказано «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Здесь не сказано, что мы навсегда избавимся от вожделения плоти, но здесь сказано, если будем поступать в по духу, то не будем исполнять вожделение плоти. У нас могут быть вожделения, но они не будут контролировать нас. Чем больше вы подпитываете что-то, тем сильнее это контролирует вас. И чем меньше вы подпитываете что-то, тем слабее это становится. Слабее, слабее, слабее и слабее. И вскоре у меня не будет уже сил делать что-то. И если долго ничего не есть, можно и умереть. То же самое происходит и с вожделением плоти. И со всем тем, что пытается манипулировать нами. Я выставала против всех из-за пережитого надругательства. И когда я вышла замуж, мне было даже трудно читать о подчинении, не говоря уже о том, чтобы делать это. Когда я читала... Жены, повинуйтесь мужьям, все во мне восставало против этого. О! Но чем больше я влюблялась в Иисуса, тем больше хотела угождать Ему. Но только потому, что я хотела угождать Ему, не означало, что я избавилась от всех неприятных чувств, у меня по-прежнему остаются вожделения. Но теперь у меня новая природа, новая сила изнутри. И пока я питала себя словом, питала, питала и питала, мой новый человек становился сильнее и сильнее. И когда появлялись искушения в озеленении плоти, чтобы навредить мне, мне удавалось постепенно шаг за шагом дисциплинировать себя и поступать правильно. И поскольку я не подпитывала свой мятежный дух, он слабел, слабел и слабел. И больше не контролировал меня Дает ли это о себе знать, да, время от времени, но он больше не контролирует мою жизнь. Так я избавилась и от других проблем. Я была очень обидчивой и когда обижалась, то дулась и подолгу жалела себя. Когда что-то было не по-моему, я жалела себя, но если вы не хотите, чтобы грех контролировал вас, перестаньте подпитывать его. Скажите соседу, не подпитывайте свои чувства. Речь идет не об обедах, вы прекрасно понимаете, о чем я, аминь? Но вот что делают люди. Они просто ждут, когда я избавиться от чувств. Они думают, если бы я только избавился от этих чувств. О, Господь, избавь меня от этих чувств. И даже страх. Господь дал мне настоящее откровение о страхе. Бог стал учить меня, что страх – это чувство, дух, вызывающее определенное чувство. Это чувство заставляет нас убегать от проблем, с которыми Господь хочет, чтобы мы разобрались. И мы можем делать это, невзирая на страх. Хоть я и боюсь, это не означает, что я должна убегать от чего-то. И не повиноваться Богу. Я могу дорожать от страха, у меня может пересыхать во рту, но я все равно буду делать то, что говорит мне Бог. И единственный способ преодолеть что-то, это пройти через это. Сегодня мы будем расти духовно. О, Господи, избавь меня от чувств. А он говорит, перестань подпитывать их. Итак, какова же роль чувств в нашей жизни? Прежде всего, не отрицайте, что чувства есть. Что часто мы, верующие, полагаем, что не должны говорить о чувствах. Не отрицайте, что они у вас есть. Не нужно всем постоянно рассказывать о том, что вы чувствуете. Для этого есть определенные места. Можно поделиться с другом своими проблемами, если это надежный друг. Но мы не должны говорить об этом, говорить и говорить, и говорить, и говорить, и говорить, думать об этом, думать, думать, думать, думать, и говорить. Ведь если вы будете только и говорить о своих проблемах, то люди будут избегать вас. Это хороший совет для поддержания отношений. Можно сказать, знаешь, мне сейчас нелегко, мне нужно поговорить с кем-то, поделиться своей проблемой. Но не нужно постоянно говорить о своих проблемах. Знаете, кому можно изливать сердце? Иисусу. Ему можно говорить обо всем, что мы чувствуем в любой ситуации. Он не прочь выслушать нас, но главное, мы должны делать, что нужно». Расскажите Богу, что вы чувствуете, попросите Его укрепить вас, помочь вам, и поступайте правильно. Послание Галатам 6.9 «Делай добро, да не унываем» В расширенном переводе сказано «поступая правильно», другими словами, не уставайте поступать правильно, ведь в свое время пожнете, если не ослабеете. Бог сказал мне несколько лет назад, я часто говорю об этом, стоит сейчас сказать опять, возможно, придется долго поступать правильно, прежде чем изменится жизнь. Возможно, придется долго поступать правильно, прежде чем захочется поступать правильно. Мне, может, и сейчас не хочется хорошо обращаться с теми, кто никогда не обращался хорошо со мной, но я повинуюсь Господу, ведь моя награда от Него, а не от людей. Делая добро, да неунываем. Не уставайте поступать правильно, ведь в свое время пожнете, если не ослабеете. Луки 5 глава. Мы видим, как ученики, открыв Иисусу свои чувства, все же послушались его. Начнем с Луки 5.1. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, моря Галилейского,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 Об этом можно рассказать целую проповедь, но мы не будем этого делать. Скажу лишь, что некоторые из вас не получают желаемого, потому что у вас не слишком глубокие отношения с Богом. Поверхностные люди. Я не буду дальше развивать эту мысль, сами обдумайте ее, это уже другая проповедь. От на глубину Петра и закинь свои сети для Лоло. Пятый стих. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь, до изнеможения и ничего не поймали». Сегодня эти слова звучали примерно так. «Босс, мы рыбачили всю ночь, прочистили только что все сети и убрали их, я устал, просто выбился из сил». Мы ничего не поймали. Мы уже пытались сделать это, и думаю, ничего не получится. Я не хочу делать это. Не хочу делать это, и думаю, это нехорошая идея. Следующий стих. Но по слову твоему закину сеять снова. Закину? Хоть и не хочу. Мне не хочется делать. Думаю, это даже не очень интересно и хорошо, но поскольку ты сказал, я буду... «Всей день сотворил Господь!» Возрадуемся и возвеселимся. Я ясно представляю, как Давид сказал это утром, проснувшись, быть может, не в очень хорошем настроении. Может, как и мы, иногда он проснулся в плохом настроении. Ведь его постоянно преследовали враги, и, может, иногда он просыпался и говорил, «Всей день сотворил Господь!» Возрадуемся и возвеселимся воной. Я встану и буду радоваться сегодня, хоть мне и не весело. Итак, чувство. Смотрите, что случилось. Когда они переступили через чувства, сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь, мы пришли и наполнили обе лодки. В чем мораль этой проповеди? Если мы, невзирая на чувство, будем поступать правильно, хоть этого нам и не хочется, Бог так обильно благословит нас, что благословений хватит не только на нас, но и на тех, кто вокруг нас. Воздайте Господу славу. Здесь есть люди сегодня, для которых это уже привычно. Бог обильно благословлял вас, когда вы не шли на поводу чувств. Но здесь также есть многие, многие, многие телезрители также, которые не одерживают побед в своей жизни и причины тому чувства. Вы не понимаете роли чувств в вашей жизни и продолжаете склоняться и идти на поводу своих чувств. Вы надеетесь, что они изменятся? Как бы мне хотелось не чувствовать это. Но нам всегда хотелось бы не чувствовать чего-то. Нам не надо склоняться перед чувствами. Нельзя не оплачивать счета, потому что вам этого не хочется. Да, некоторые так и поступают. Они берут деньги, чтобы оплатить счета, но по дороге покупают что-нибудь другое, ненужное. Ведь они увидели большую красную вывеску распродажа. И они купили еще одну ненужную вещь, принесли домой, положили в ящик с другими ненужными вещами. Mm -hmm. А некоторые люди никогда не следят за своими расходами, им этого не хочется. Они никогда не знают, сколько у них денег, выписывают непомерные чеки, а потом... Да, я говорю вам сегодня. А некоторые никогда не убирают в доме, им, видите ли, не хочется... Вы считаете, нам не нужно говорить об этом в церкви? Да, об этом нужно говорить в церкви. Узнав основные доктрины веры, нам не нужно служить доктрины неделю за неделю. Неделю за неделю законы, правила, предписания. Нам нужно учиться. Как правильно жить? Достойно представляя Иисуса у себя дома на улице в магазине, быть его достойными представителями, ведь Библия говорит, мы его посланники. Думаете, Иисусу хотелось умирать на кресте? Я так не думаю. Рассмотрим стихи из Писания, где Давид не только описывает чувства, но и говорит о том, что он сделает. Псалом 55.4 Здесь он снова изливает Богу свое сердце и говорит, когда я в страхе. Он сильный муж Божий и все же не говорит, слава Богу, я никогда не испытываю страх. Но он сказал, когда я в страхе, на тебя уповаю. Иногда мы чувствуем себя смелыми, отважными, но иногда нас атакует страх. И в такие дни мы говорим, сегодня, Господь, я чувствую это или чувствую то, но все равно буду повиноваться. Все, что ты скажешь, я буду делать. Псалом 55, 5 стих. «В Боге восхваляю я слово его, на Богу уповаю твердо». Откройте шестой псалом. Здесь прекрасно описано его чувства. Я снова повторю. Думаю, иногда христиане полагают, что должны скрывать свои чувства даже от Бога. Но вы почувствуете облегчение, открыв Богу свое сердце. Потом скажете ему, как вы решили поступить. Я чувствую это, Господь. Но с твоей помощью и помощью слова твоего я поступлю так-то и так-то, потому что не буду жить чувствами. Псалом 6.2 Господи, не в ярости твоей обличай меня, не в гневе твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен, ослаблен и изнурен. Истоли меня, Господи, ибо кости мои потрясены. И душа моя, как и дело, сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе не придешь и не утешишь меня. Обратись, Господи, и избавь душу мою. Спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. По сути, здесь говорится вот что. Я умираю, но, Господи, если Ты позволишь мне умереть, что тогда? Некому будет славить тебя. Послушайте, седьмой стих. Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь, омываю подушку мою слезами. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо Господь услышал голос плача моего. Услышал Господь моление мою, Господь примет молитву мою. Думаю, его молитва здесь не похожа на молитву Веры. Ему было горе, но он назвал к Богу, и как только мог, учитывая, в каком подавленном состоянии он был, и Бог услышал его молитву. А как насчет гнева? Вам не по себе, когда вы гневаетесь? Ой, зачем я так раздражался? однажды утром я должна была проповедовать это было в четверг я никогда не забуду этого мы поссорились с дэйвом представляете что такое быть проповедницей и поссориться с супругом затем стоять за кафедрой в помазни? отличный пример аминь итак мы поссорились я была неосторожна, и погорячилась, и затем попыталась загладить это перед Господом. Чарли смеется, знает о чем я. Я сказала, Господь, что мне делать? Я не знаю, что делать. Господи, мне нужно проповедовать, я чувствую себя ужасно, Господь, я так сожалею. И Господь сказал, гневость не согрешайте. И Ефесянам 4 глава, гневаясь, не согрешайте. Я подумала, но ведь гневаться – это уже грешить. Далее там сказано. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Понимаете, в чем суть? Да, мы гневаемся, но нужно извиняться. Так часто мы проводим целый день, осуждаем себя за свой поступок, который совершили утром, потом просим Бога простить нас за это и забыть это. Не осуждать себя целый день, гневость не согрешайте. Я, например, могу быть в магазине или еще где-то. А у меня прекрасное настроение, слава Богу. Аллилуйя, Аллилуйя. Так все здорово. И тут вдруг кто-то наезжает на меня тележкой. Вряд ли я смогу внутренне не возмутиться в такую минуту, но я могу взять себя в руки. И не идти на поводу у своих чувств. Вы слышите? Вы понимаете? Скажите очень громко, я могу владеть собой. Итак, нам нужно сформировать привычку держать себя в руках. Я прошу вас сегодня сформировать у себя новую привычку. Не идти на поводу у своих чувств, хоть вы и испытывайте их. Но осознавать, что хоть вы и сердитесь, вы не должны идти на поводу у чувств. Да, конечно, если вы будете опустовать свои чувства, вам придется немного пострадать. Вот почему это трудно людям. Да, ведь мне больно. Это слишком трудно. И таким образом мы снова подпитываем негативные чувства. Вы слышите меня? Мы снова подпитываем негативные чувства. Но нам нужно, Перестать подпитывать их, если вы не будете раздувать их, хотя вам и не хочется. Они будут слабеть и слабеть. И затем в следующий раз, когда вы не будете подпитывать их, они будут еще слабее. И вы станете свободными, полностью свободными. Я помню, как Господь впервые обличил меня за то, что я дерзила Дейву. Помните, язык это мой дар. И я служу устами, но, к сожалению, часто мой язык — это моя большая проблема. Сначала я даже не думала, что, грубо разговаривать с Дэйвом, никто даже не хотел спорить со мной. Но затем Дух Святой открыл мне. Он сказал, закрой рот. Не говори больше ничего. Внутри у меня все кипело от злости, и мне казалось, что я просто умру, если промолчу и не отвечу ему. Вам это знакомо? Я вспоминаю один случай, когда однажды мы были на кухне и немного повсторили между собой. Он сказал что-то, я сказала что-то, он сказал, я сказала, я почувствовала, мой сарказм страстно рвется наружу. Но Дух Святой помог мне сдержаться. Знали бы вы, как мне было плохо, если бы я не ушла оттуда, мы бы точно поссорились. Я выбежала в коридор, помчалась в ванную, закрылась там, уткнувшись в полотенце, выпустила пар... Понимаете, я искренне хотела повиноваться Богу. И такое решение проблемы было наилучшим. И знаете, это была победа для меня, потому что я не подпитывала свой эгоизм. Думаете, Бог сердился на меня в тот день из-за того, что я разозлилась? Нет, я подчинилась Ему. И сегодня я говорю вам, что вы не должны плохо думать о себе. Всякий раз, когда испытываете нехорошее чувство, ведь мы почитаем Бога, когда дьявол подстрекает нас, расстроиться, а мы говорим, я все равно буду делать, что нужно. И хоть мне горько и обидно, я все равно буду жить для Божьей славы. Аминь. Дело добро да не унываем, ибо в свое время пожнем если не ослабеем. Слово дисциплина произошло от слова ученик. Нельзя быть учеником Исуса. Не дисциплинирую себя. Помните, мы не отрицаем, что у нас есть чувства, но мы не позволяем им контролировать нас и манипулировать нами. Кому нужно это пробовать сегодня? Давайте поговорим об отличительных чертах дисциплинированного человека. Этот человек умеет ждать. Это не так уж и смешно. Кто из вас знает, что вы чувствуете, когда вам приходится ждать? Но. Некоторые не умеют ждать. Помню, как я ходила в магазины в те дни, когда решила больше сблизиться с Господом. Вы знаете, что Бог может учить вас везде. Он учит не только в церкви, на всяком месте, используя любую ситуацию. Казалось, куда бы я ни пришла, там был медлительный кассир. То вообще не было кассира, то кассета заканчивалась, то работала новая девушка, которая не знала, что делать, с вами такое бывало? Вначале я была нездержанной, мне хотелось... Насколько еще ждать? Что я делала? Я подпитывала гнев. Я знала, что... Не нужно злиться на кассира но шла на поводу своих чувств, вместо того, чтобы сдержаться. И помню, Бог обличал меня я обличал. Я помню, как у меня все кипело внутри, пока я, наконец, не научилась сдерживаться. Вам это знакомо? Если вы начали поступать правильно, это еще не значит, что вы избавились от всех чувств. Это кому-нибудь полезно? Дьяволу не нравится эта проповедь? И я скажу, почему. Если ему удастся заставить вас осуждать себя за свои чувства, вам никогда не победить его. Итак, каждый раз, когда я оказывалась в такой ситуации и поступала правильно, хоть мне не хотелось так поступать, я не подпитывала свою слабость, и она становилась слабее, слабее, слабее. И сейчас я могу стоять в очереди, ждать спокойно и не раздражаться. Помню, как мне было трудно просто ждать кого-то. Съезжать на полосы, по которым мне не хотелось ехать? Или ехать за медленным водителем? Кого-нибудь это касается? А вас, дорогие телезрители, это касается? Касаюсь ли я вас своими словами? Аминь. Римлянам 8.23 Я рада, что кому-то весело от этого. Чудесные слова в этом стихе. И не только творение, но и мы сами, имея начаток духа, предковшение грядущего блаженства, и мы в себе стенаем ожидая. Усыновление искупление тела нашего от греха и смерти. Он говорит здесь, Иисус, ты нужен нам. Мы с нетерпением ждем того дня, когда ты вернешься и дашь нам полное избавление, когда нам даже не захочется грешить. Ждете ли вы с нетерпением того дня, когда вам больше не придется бороться с плотью? О, как я жду тот день, когда у меня даже не будет искушения беспокоиться и выяснять что-то. Когда мне даже не захочется быть... Злой, эгоистичный или эгоцентричный. Библия говорит, мы находимся на войне, где плоть противится духу, а дух плоти, и что они постоянно воюют друг с другом. Мне не нравится это так же, как и вам. Но пока мы живем в этом грешном мире, нам придется смирять себя. И Бог дает нам силы на это, ведь Он никогда не дает нам быть искушаемым сверх сил. Но при всяком искушении Он всегда дает выход. И слава Господу за это. Мы внутренне страдаем, когда приходится ждать. Люди, которые поступают по-своему, живут чувствами. Не умеют ждать. Никогда не одерживают побед. Всякий раз, когда им приходится ждать, они пытаются взять все в свои руки. И никогда, никогда не видят осуществления наилучшего Божьего плана в своей жизни. Поговорим об испытаниях в нашей жизни, седьмой Псалом. Помните, я говорила в начале, что в нашей жизни бывают периоды, дни, недели даже месяцы, когда мы живем чувствами. В моей жизни тоже был такой период недавно. И честно, если вы думаете, что вам не нужна эта проповедь, я буду проповедовать себе. Испытание. Вы когда-нибудь чувствовали, что Бог покинул вас? Вы когда-нибудь чувствовали, что Бог покинул вас? что ваши молитвы не идут выше потолка? Думали ли вы, что вы не чувствуете Божье присутствие? Но то, что вы не чувствуете Божье присутствие, не означает, что Бога нет. Иногда нам кажется, что мы не чувствуем Божьего присутствия. Мы думаем, что сделали что-то не так, но в заключении сегодня я покажу вам место об одном человеке, который все делал правильно, но тем не менее Бог оставил его чтобы испытать его. Разумеется, Бог не оставлял его, но, думаю, иногда Господь позволяет нам испытать неприятные чувства, чтобы убедиться, что мы все равно будем поступать правильно. Ведь если мы не будем поклоняться Богу в трудностях, тогда не будем поклоняться И в любое другое время. Я сказала, если вы не будете поклониться Богу в трудностях, испытаниях, в разочарованиях, если вы не будете возносить руки к Нему и славить Его, когда не хочется, именно так следует поступать. А как насчет тех дней, когда все идет по-вашему? Или не по-вашему? Слезы текут из глаз ручьем, а вы говорите, я буду славить Богу. Думаете, Бог сердится на вас за то, что вы расстроены в такие дни? Нет, ведь вы почтили вы тем, что, хотя вам грустно, вы все равно славите его. Я буду славить Господа, невзирая на чувства. Псалом 710 Может, вы никогда не замечали этого стиха? Он утешит вас. Да прекратится злоба нечестивых, а безукоризненного праведника, честного в правильных взаимоотношениях с Богом, подкрепи, и вот ты испытуешь сердца, и утробы праведны Божие. В расширенном переводе Библии сказано, что иногда у нас бывают испытания, и Бог испытывает сердца. Знаете, что это значит? Он проверяет мотивы, Он допускает испытания в нашей жизни, чтобы проверить, какие мотивы у нас. Думаю, иногда. Господь просто отойдет немного в сторону. Он никогда не покинет нас, но немного отойдет в сторону, и дьявол будет атаковать. Наш разум вам будет касаться... Что со мной? Почему я все время думаю об этом? Почему не могу отбросить этих мыслей, злых, беспокойных, желания во всем разобраться? Обычно я не думаю об этом. Вы говорите, в чем моя проблема, Господь, я славлю тебя. Я поклоняюсь тебе. Ты сказала, это битва моя, будьте спокойны и увидите спасение Господне. Поэтому я не сдамся и не соглашусь на поражение, я верю, ты поможешь мне одержать победу. Когда дьявол отступит, у вас появится мир, а потом опять искушение поддаться чувствам. Ты обидел меня, я не чувствую это, или я чувствую это, и так далее, и так далее, и так далее. Господь утешил меня много лет назад этими стихами, что в нашей жизни есть периоды испытаний, когда проверяются наши эмоции. Для этого существует два способа. Или вы будете переполнены чувствами что вам обычно не свойственно, или наоборот, до этого вас постоянно переполняли эмоции, и вдруг вы перестали что-то чувствовать. Но действуйте, невзирая на эти перемены. Начните действовать по вере. Это означает руководствоваться не обстоятельствами и чувствами, а верой. Я когда-то пыталась так слушать Господа, Господь. Ты знаешь мою ситуацию, мне очень нужно услышать слово о тебя сегодня. И я делала вот так. И когда я была еще незрелой христианкой, Бог говорил со мной так. И это было Невероятно. Но знаете, когда пришло время вырасти, замечали ли вы, что чем глубже ваше отношение с Богом, тем более искусно ваше общение с Ним? И иногда мы думаем, что же я сделал не так? Да, я говорю вам сегодня. И однажды я сказала, Господь, скажи мне что-нибудь. Горе тебе, грешник. О. Честно говоря, я недавно тоже пыталась так услышать Бога. Потому что мне крайне было необходимо услышать его, и я подумала, «Господь, у тебя есть слово для меня». Я пролистала всю Библию и ничего не нашла. И знаете почему? Потому что он говорит с нами через наш дух. И Я уже довольно давно знаю Господа и могу доверять ему. Я знаю, он не человек, чтобы ему лгать. Он верный и поможет мне». Мне не нужно руководствоваться знамениями, чудесами, чувствами, обстоятельствами и тому подобными вещами. Согласны? Мне не нужно, чтобы кто-нибудь пророчествовал мне через день. Некоторые пришли сюда сегодня и говорят, Господь, пожалуйста, пусть Джой скажет мне слово от Тебя. Скажите, кто из вас говорил, Господь, пожалуйста, что ж, примите слово от Господа, так говорит Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Не понимаю, что ты делаешь в моей жизни, Господь. Не забывайте, в Псалме 7.10 сказано, Бог, испытывающий сердца, помышления, эмоции, праведный Бог. Знаете, что это значит? Он во всем прав. Я поняла, что несмотря на трудности, несмотря на то, что мне пора бывает тяжело, я говорю, знаешь, Господь, я знаю, что это правильно, хоть мне это не нравится. Я верю, ты обратишь во благо. Совершаешь много хорошего в моей жизни. Неважно, что я чувствую или что я хочу, неважно, что я думаю. Я знаю, что делать. Я уже достаточно знаю Господа и знаю, что делать. Как и вы. Но, друзья, перестаньте потакать своим желаниям. Я повторю снова свои слова, чтобы еще раз ободрить вас. Не поддавайтесь эмоциям. Нам нужно время от времени слышать проповеди о том, что не нужно жить чувствами. Почему? Потому что чувство – самый опасный враг. Разум, поле сражения и дьявол постоянно подстрекает нас расстроиться но нам нужно быть осторожными и руководствоваться не чувствами, а Духом Святым. Нам не избавиться от чувств. Они не помогут нам одержать победу, доступную благодаря смерти Христа. Нам нужно научиться управлять чувствами. Дорогие телезрители, предлагаем вам книгу Джойс Майер «Мир». Сегодня многие люди испытывают стресс, разочарованы, их постоянно что-то расстраивает. Их многое пугает. В своей книге Джойс рассказывает о том, как избавиться от беспокойства, которое все равно ничего не меняет. Эта книга уже помогла многим людям обрести мир в сердце. Мир, который поддерживает их даже посреди бури. Напишите нам по адресу, указанному на экране, и мы вышлем вам книгу Джойс Майер «Мир» в подарок от нашей передачи. Пусть Бог благословит вас! Я хочу ободрить вас сегодня. Столько людей в недоумении, направляет ли их Бог, или они боятся, что не слышат Бога? Но я хочу ободрить вас. Бог будет направлять вас всюду, если вы доверитесь Ему. Исайя 30, 21 сказано, «И уши твои будут слушать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо или налево». Итак, воодушевитесь, вы Божьи дети, и можете слышать Божий голос. Он говорит, что его дети не последуют за чужим голосом, и я верю, что вы можете слышать Господа и следовать водительству Святого Духа. Верьте в это и исповедуйте это каждый день.